Границу просто так больше не пройти. Дроны, что мы о них знаем? Вообще в Казани у нас есть свое сообщество. Большое нас, где-то 170 человек. Мы вот вместе летаем, как бы по выходным, выезжаем на всякие пятники. Всем привет! В эфире «Универ а в студии Карина Саяхова. 25 января на территории России отмечается Татьянин день, который еще называется Днем российского студенчества. В этот день в 1755 году императрицей Елизаветы Петровной учрежден Московский университет. Телеканал «Универ ТВ» поздравляет всех студентов, преподавателей, сотрудников университетов, а также зрителей канала с праздником. Подводим итоги для татарстанского автопрома за трудно санкционный 2022 год. Кто покинул рынок, а кто начал реализовывать новое производство, расскажем далее в сюжете.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 Коммерческих автомобилей под маркой Солярс рассматривается выпуск двух модификаций: автомобили бескопотные и полукапотные компоновки, полной масы от 2,5 до 4,5 тонны. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций Солерс Алабуга. Инвестиций компании поставщиков составит более пяти с половиной миллиардов рублей. На минувшей неделе с руководством автомобильной компании Солярс встретился ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Обсуждался вопрос эффективного сотрудничества в научной и образовательной сферах. Планируется выпускать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 одна из стратегических ключевых э, отраслей и для Татарстана и для России в целом. Вот, безусловно, наше правительство в частности будет также прилагать усилия, да, для э, финансирования и использования партнеров, вот, путей, может быть, рынков сбыта тоже.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 Автомобилисты смогут пересекать российскую границу в зарезервированные даты и время. Такие поправки для граждан подготовил глава Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Все подробности смотрите в сюжете моей коллеги Алины Красильниковой. В Госдуме подготовили поправки в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, согласно которым автомобилям придется резервировать дату и время для пересечения границы. Изменения затронут как автомобили российских граждан, так и иностранцев, а также лиц без гражданства. Поправки касаются только грузового автомобильного транспорта, который занимается международными перевозками. В то же время нельзя сбрасывать со счетов достаточно сложную геополитическую обстановку, не только в России, а в целом мире. Возможно, есть определенные какие-то нюансы, которые не доводятся до большинства населения России, то есть истинные причины данной законодательной инициативы, они будут объяснены только пробками. Если поправки будут приняты, Комбин установит порядок, который будет включать в себя перечень документов, требуемых для бронирования, контроль за пересечением границы, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди, Порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней. Российское правительство также должно утвердить требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска, в том числе к площадкам для стоянки, освещению урнам, бесплатным туалетам. Перечня документов, необходимых для осуществления данной процедуры, пока даже в самом законопроекте не содержится. Скорее всего, это только на стадии. Согласование законопроект будет действовать абсолютно для любых физических лиц, будь то граждане России, будь то иностранные граждане. То есть никаких особых условий для кого-либо из автолюбителей не предусмотрено. Помимо всего прочего, хотелось бы дополнить, что указанный законопроект, наверное, не совсем сильно будет ограничивать конституционное право на свободу передвижения, поскольку просто будет доступ к этому праву несколько затруднен, но на свободу передвижения он никоим образом не повлияет. Зарезервировать дату и время пересечения границы можно будет через государственную информационную систему электронных перевозочных документов. При этом отказать в резервировании смогут только в случае не предоставления заявителям необходимых документов и сведений. Данный законопроект не означает запрет россиянам выезда за границу. Это лишь дополнительные условия для удобства водителей. По словам Евгения Москвичева, это сделано для того, чтобы люди по 10-15 дней не стояли без еды и туалета. Алина Красильникова, Универ Ньюс. У каждого студента Казанского федерального университета, помимо учебы, есть еще какие-то увлечения. Кто-то занимается волонтерской деятельностью, кто-то спортом, ну а кто-то уходит в науку. Студент Института физики Беркант Назарук, в примеру, еще со школы увлечен сборкой дронов. О своем хобби он рассказал моей коллеге Маргарите Михайловой. Чтобы стать пилотом, не обязательно обучаться в летном училище. Достаточно освоить навыки управления квадрокоптером. Но одно дело управлять дроном, который ты приобрел. Совершенно другое аппаратом, который соорудил сам. Беркант Назаров, к примеру, собирает их из деталей, заказанных в китайском интернет-магазине. Некоторые комплектующие изготавливает самостоятельно на 3D-принтере. Первую модель дрона Беркант собрал еще в 15 лет. Она была сконструирована из подручных материалов. Решил собрать э, свой такой агрегат. Из -за очень необычно комплектующих. На тот момент у меня было очень много двигателей от DVD-приводов. Взял как бы, их. У меня были литенные аккумуляторы формата 18650. Соединил их последовательно. Сделал некий каркас из линеек. Взял PET-бутылки с крышками, чтобы сделать пропеллеры, закрутил их как бы в разные стороны, чтобы компенсировать реактивный момент. Но, к сожалению, ничего не полетел, потому что нам ну, не хватало тяги двигателями и пропеллером. В 2020 году Беркант вернулся к идее создания уже рабочей модели. Он решил закупить простенькую раму и комплектующие. По словам студента, себестоимость самого обычного дрона составляет около 20 тысяч рублей. На тот момент Беркант использовал деньги с продажи ноутбука. Уже сегодня хобби приобретает серьезный характер. Расширился и арсенал. Помогает в управлении не только пульт, но и специальные очки, транслирующие изображения с камеры квадрокоптера. Сейчас на данный момент занимаюсь плотно, больше, наверное, именно сборкой. Также есть клиенты. В основном, больш, большая часть это мои друзья, с кем мы летаем. Вообще в Казани у нас есть свое сообщество большое. Нас где-то 170 человек. Мы вот вместе летаем как бы по выходным, выезжаем на всякие пикники. Берем, конечно же, с собой дроны, чтобы было повеселее. И так проводим свой досуг. Ребята, оно летает! Ура! Сейчас управляет Гриша. Так, вот он, красавчик дельфин, летает. Полеты, как правило, проходят за чертой города. Иногда рядом с Синополисом. Студент признается, хотел бы принимать участие в гонках. Однако пока что обстоятельства не позволяют. Нет гражданства, а для участия в соревнованиях необходим паспорт. Эта задумка пока ожидает своей реализации. Другое дело – планы на ближайшее будущее. В планах на лето создать свой напечатанный самолет, либо полностью создать свой, либо ну, для начала купить модель, посмотреть на его основе, позже что-то собрать свое. Ну, в моих мечтах. И хочется собрать какой-то такой очень легкий дрон, у которого будет наименьшее количество ну, вибраций от винтомоторной группы, чтобы применять как можно меньше алгоритма фильтрации сигнала. Сейчас Беркан помогает новичкам освоить управление квадрокоптером, влиться в ряды пилотов. Он также конструирует дроны для видеосъемки на заказ, для знакомых и клиентов из интернета. Стать пилотом может каждый. Это больше, чем увлечение. Те, кого небо тянет, всегда могут стать к нему чуть ближе. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы, Универ -Ньюз. Объявлены обладатели грантов президента России в 2022-2023 учебном году. Среди них 20 обучающихся Казанского университета. Имена грантополучателя можно посмотреть в материале на медиапортале КФУ. Напомним, что стипендия в размере 20 тысяч рублей выплачивается ежемесячно на протяжении всего времени обучения. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!